Привет всем! Я вижу в комментариях много недопонимания, из каких соображений вообще, что я хотел сказать вчерашним этим вот роликом, который я вечером репост сделал. На всякий случай, я не только сделал репост, я его еще переформатировал в более удобный формат и вырезал там сбои связи, которые были. Так что моя версия, в общем, лучше. Ну, еще подписи добавил. Значит, Елена Тимошина, Елена Михайловна была в гостях Сейчас, Александра... Александра... Не, не запомнил. Честно, первый раз вчера просто фамилию увидел и не успел запомнить. Не суть. Скажу два слова, что, что я имел в виду. Странно, что это такие вопросы вызывает, но значит надо прокомментировать. Значит, во-первых, вижу, что для тех, кто забыл. Елена Тимошина, это был один из экспертов. Представляла она осенью в НИИ МВД. И один из тех людей, кто активно выступал именно со стороны официальных властных, э, там, ну, или связанных, скажем так, аффилированных с властными структур. Она криминолог, да, и ну, сотрудник научно-исследовательского института, э, по-моему, кандидат э, юридических наук и впрочем собирается стать доктором наук. В общем, с очень таких официальных, жестких э, статистических позиций критиковала. Э, Закон, вот этот предполагаемый закон о профилактике семейного бытового насилия. И по поводу цифр, и по поводу юридических формулировок, человек все-таки юрист, да, там, как бы, например, когда господа Давтян аргументирует, там, да, когда с ней спорят, некоторые говорят, ну, я же юрист, типа, я знаю, ну, вот вам тоже юрист, и там, с научным званием юрист, ну, а почему нет? Так что, во-первых, она активно выступала, и кто осенью следил за компанией против закона СБН, она появлялась неоднократно, и, по-моему, я репостил еще до того, как, собственно, наш кинопоказ состоялся, а потом я решил, думаю, наверное, ей было бы интересно узнать про западный опыт. Я к ней обратился частным порядком, через там ее официальный контакт, по-моему, на сайте как раз был то в НИИ МВД, и пригласил ее с коллегами прийти, и... Приглашения были мои в несколько разных мест разосланы, но, в общем, люди по каким-то причинам кто-то не смог, там кто-то отказался, кому-то, видимо, было неинтересно, но, в общем, мало кто пришел из таких ну, крупных официальных лиц. И фактически Елена Михайловна была единственным из таких, вот ну наверное, самым крупным лицом, кто проявил интерес вообще к этой теме. И если взять ролик, Антон Сарвачев выкладывал, вот, что-то типа видеоотчета по кинопоказу там ее интервью, это, собственно, ну, наверное, центральное, самое важное, наверное, что было сказано, С таких, ну, считайте, это почти был голос из кого-то от властных структур. Совсем буквально на днях, да, Олег Олегович призывал вот находить контакт с, и договариваться с околовластными структурами. Ну, вот вам человек, который готов с вами разговаривать. Это первое. Второе, значит, кто может кому просто лень был посмотреть, да, она, она снова критикует закон о семейно-бытовом насилии, и вы не поняли, наверное, то есть, кто не стал смотреть, вы зря не стали смотреть. Опять же, она повторила, ну, такого радикально нового я ничего не услышал, наверное, из интересного были только цифры актуальные с 2019 года, но там процентаж, в общем, сильно не изменился, он, он был известен и там и за прошлые года, это, так сказать, чем... Я, кстати, в комментарии там не в комментарии, а в описании к видео добавил, я в выписку сделал всех цифр, которые прозвучали вот в, в этом разговоре, так что их можно просто использовать со ссылкой вот, говорит кто вот, пожалуйста, и, и, и, и, Елена Михайловна, да, прямо вот можно ссылаться там такого -то числа заявил там-то все со ссылкой на канал Александра можно давать. Вот. А третье, значит. Не нужно путать, я никогда, собственно, она, она никогда не себя не позиционировала, и я никогда не подразумевал, что она каким-то образом имеет отношение, не знаю, так, к мужскому движению, что она какой-то там аналог или будущий там прототип, или даже кандидат на кого-то вроде Кэрен Строган. Нет, не-не-не-не, речь была совершенно не об этом. Это просто человек с альтернативной точки зрения, хотя и крутится в тех же властных кругах, да, но у него есть причины, такие ну физические причины не связанные с психологией если вы думаете что я не увидел там вот этих стандартных некоторых женских штампов типа там тут вот оговорка про ответственность там сравнение там про официальный брак и неофициальный конечно увидел но просто в контексте вопросов, которые не обсуждают я считаю это мелочь во первых и собственно мы можем с ней расходиться в этих вопросах да там мемперс может быть, свое мнение она то говорит о другом и, собственно, про это я хотел, чтобы услышали, в том числе женщины, чтобы услышали. И критиковать закон о профилактике семейного бытового насилия можно со многих разных сторон. Помните такой исторический анекдот, когда Петр Первый там прибыл, то ли на какой-то корабль, то ли на какую-то крепость, в общем, ему не отсолютовали, хотя это было положено. И он значит, спрашивает у, там, у командующего, там, у, в общем, у командира, говорит, почему не было салюта. Тот отвечает по нескольким причинам. Во-первых, не было снарядов. На этом месте Петр Первый останавливает достаточно. То есть, этой причины достаточно. Так что, кто там в комментариях написал, что типа что как бы она критикует его на том основании, что от этого могут и женщины пострадать. А чем, собственно, не аргумент? Ну вот, как бы... Если и этого достаточно, чтобы уже быть против этого закона, ну, ну значит, этим можно ограничиться. Там, как бы, они же не, не влезают в, в психологическую тему. И потом, что вы хотите? Вы же, ну, я постил видео профессиональных психологов, у которых, даже у профессиональных психологов проблема с, так сказать, встать на мужскую точку зрения и посмотреть с нее, тем более прочувствовать что-то с нее. Ну, зачем? Как бы здесь в том -то вся и прелесть, что она выступает. Единственное, я вот пытался найти ее актуальную должность. А, я ее не нашел сейчас на сайте э, в НИИ МВД. Но вроде как числится, что она теперь имеет какое-то отношение к уполномоченному по правам ребенка при президенте. То есть, возможно, должность поменялась, не знаю. Ну, в общем, где-то в администрации президента или около того. А, то, что там мне должен звучит, что такой совет там по защите традиционных ценностей, я, я понимаю, естественно, многих, у многих и у меня тоже улыбку ну, вызывает традиционные, слово традиционные. У меня просто придирка. Не потому что я сам <зас> за традиционные ценности, а просто потому что я… то, что там называют традиционными ценностями, я, я их таковыми не считаю. Но как противоположность можно сказать, что и вот заседание Общественной палати, которое было с мужской стороны, оно тоже не было особо традиционным. Ну, в кавычках, как бы, да, я, я это в кавычки всегда при, воспринимаю. Когда пишут «мы за традиционные ценности», я пишу в кавычки. То есть под традиции имеется в виду что-то такое вот э, середина развитого социализма, видимо. Вот. Ну, мое частное мнение – это никакого отношения к традиции не имеет. И не потому, что я за традицию. это Просто это, ну, некая проверенная система, да, и если бы ее вдруг… Э, э, не, не так даже, не то чтобы ее, если бы ее восстановили. Там, где она живет, она очень устойчива. И она умеет воспроизводиться. Вот никакие другие системы пока настолько же успешно не воспроизводятся. Поэтому, насколько я знаю, СССР не особо была успешной системой воспроизводства, так что называть ее традицией У меня просто ну как бы язык не поворачивается. Но это моя личная придирка. Еще раз это не имеет никакого отношения к тому, что Елена говорит в этом видео. Просто сухие аргументы вот от ну, юриста, да, то есть правоведа. Я так понимаю, криминолог это вот нас да, человек, который изучает с научной точки зрения криминальную там, как, не знаю, там, деятельность, среду, обстановку и так далее. То есть поиск закономерностей, там, да, анализ практики, сравнение практик с другими странами. Ну, какие-то такие, видимо, вещи. Вот, собственно, и все. То есть вы совершенно не обязаны подписываться под каждым словом того, что она говорит. Она приводит свои аргументы. И аргументы эти существенные правовые и статистические то есть что нам врут с цифрами и нам пытаются разрушить правовой процесс который у нас и так мягко говоря не самый лучший в стране Уж вот чем нам не похвастаться и давать такой вот карт-бланш даже сам представитель мвд понимает что нельзя так давать, потому что можно просто пострадает много невинных людей но мы это тоже знаем мы же тоже самое говорим пострадает много невинных людей и она говорит то же самое, пострадает много невинных людей, так что не знаю, не вижу тут поводов. Я, может быть, попробую, не знаю, написать ей приглашение, как у нее сейчас там со временем непонятно, но может, можно попробовать побеседовать даже на эту тему более развернуто, выяснить ее позицию ближе, вот, вот, к, к, скажем, там не знаю, к официальному браку там к мужскому движению, но она была на фильме «Красная таблетка» и после, между прочим, была публикация, по-моему, тоже репостил, то есть она делилась своими впечатлениями, по-моему, все она замечательно там поняла и восприняла. Не уверен, что она прям готова подписаться под каждым там, под каждым выводом и каждой фразой из этого фильма, но, в общем, как бы, по крайней мере, это человек, который нас готов, так сказать, выслушать, услышать и понимает, почему это важно для все общества в целом, не только для мужчин. Вот, собственно, и все. А я просто обалдел, я увидел, что мне показалось видео принципиально важное, и как бы человек непростой, и нам уже достаточно хорошо знакомый. Кстати, вероятно, она снова появится, потому что, я так понимаю, как только сейчас активизируется вот эта деятельность э, по закону СБН, скорее всего, она снова появится там, и мы ее снова услышим ну, и в общественной палате, и где-то там, где эти обсуждения будут идти. Ну, в общем, может, когда-нибудь получится по этой теме поговорить, но просто это не так важно. И по некоторым обрывочным фразам, которые, например, в этом интервью звучат, вот здесь, в беседе. Ну, я могу, в принципе, угадать, что она примерно скажет. Про, там, про официальный брак, там, не знаю, ну, не знаю, что там не звучало. Про раздел детей. Ну, можно спросить. Не знаю. Но она не психолог, да, она криминолог. Ну, посмотрим. Так что, в общем, кто, может быть, не понял, <смех> что, что там именно имеет смысл смотреть, я думаю, что имеет смысл смотреть. Просто смотрите на аргументы, вот, э, как бы, чисто рациональные даже, без, без психологии, просто вот что, что ну, это плохо, плохо сделанная вещи. это опасная. Это можно сравнить с чем-то, э, ну, не знаю, там, с предложением построить какую-нибудь там электростанцию в районе где-то, да, и она, в принципе, нужная вещь, она, ну, там, принесет пользу, но при этом она такими обладает побочными эффектами, как, например, загрязнение окружающей среды или сильная опасность возникновения какой-нибудь техногенной катастрофы, что, как бы, ну, это, получается, неприемлемое решение, придется искать какое-то другое. Ну, вот и все, она про это говорит. Надеюсь, я донес свою мысль. Пока.